Как приглашать сетевиков из других компаний? Меня зовут Зайцев Алексей, и я попробую тебе немножко об этом поведать. Я занимаюсь сетевым маркетингом уже 17 лет. За это время, первые 10 лет я активно занимался рекрутированием сетевиков к себе в команду. Поэтому в этой теме я чуть-чуть поднаторел. Я попробую поделиться теми навыками, которые я, скажем так, реально применяю в этом бизнесе. У меня действительно бизнес состоит из сетевиков, вот, которые со мной остались. У многих людей, скажем так, такого бизнеса нет, как у меня. И я могу сказать, что я попробую тебе... Донести то, как это просто сделать. Наверное, первый вопрос, который тебя мучает. Как пригласить человека? Пойдет ли он за мной? Что ему предложить? Как ему позвонить? У него же ко мне есть предложение. Он же уже зарабатывает, он же уже находится в сетевом маркетинге. То есть, как бы это закрытая дверь. Но это далеко не так. Давайте просто несколько банальных примеров. Пример первый. Знаете ли вы людей, которые благодаря сетевому маркетингу приобрели не доход, а долги? Знаем. Больше половины второй момент слышали вы о том что футбольные команды состоят в основном но ну, нормальные футбольные команды не только из местных игроков то есть их покупают откуда-то классных и крутой тренер их развивает кто сказал что в сетевом маркетинге не так посмотрите на верхушку своей компании там находятся сетевики которые пришли из другой фирмы кто сказал что вы не сможете таких людей подтянуть третий вопрос который мучит если я не зарабатываю ну или, например, мало зарабатываю. у меня нет такого ферического результата, вот, который я мог бы там показывать, а, ну, как же я приглашу человека. Я вам хочу сказать, что не только ферический результат ведет людей, скажем так, к тебе в команду. А, наверное, ты видел людей, которые совершенно пришли новички, и у них прет, и у них получается. Видимо, они что-то другого делают. Так вот, я разработал специальный курс о том, как приглашать сетевиков из других компаний мы будем разбирать проблемы и как их решить. Первое. Почему стирки между собой борются? Один говорит о том, что у него хорошие баночки с коктейлем, другой говорит, что баночки первого это, ну, скажем так, лажа, а баночки вот тут хорошие. Этот начинает обижаться, потом они начинают спорить, обмениваться аргументами. В итоге один смог побороть другого козла, вот, или не смог побороть, и, в общем, два козла разошлись в разные стороны, пободавшись между собой. Это тоже проблема. Два сетевика не могут договориться с занимающимся одним делом. То есть для меня это немножко странно. То есть, мне кажется, что мы вообще общим делом занимаемся. Два, скажем так, специалиста по лоим встретились, два спортсмена. Да, то есть у нас уже общая тема. Мы уже ну, почти родственники. да, А мы себя ведем как-то... Следующий момент. Каким образом доказать человеку, что э, твое предложение лучше? Как сделать так, чтобы тебя вообще слушали? Потому что он пришел к тебе говорить. Знакомо? А следующий момент. Э, как приобрести нужную уверенность? Как позвонить этому человеку? Как правильно провести одну или две или три встречи? Как правильно оценить человека, готов ли он вообще... И способен ли он в твоей команде что-то развивать? Потому что бывает так, что ты приходишь к человеку, а это не твой материал. То есть этот человек, ты его можешь подписать, ну, если ты умеешь подписывать даже камни, такие люди есть которые умудряются подписать э, соседских собак э, маму папу бабушку все все что движется потом начинают подписывать камни вот и э, у тебя есть этот навык ты его подпишешь но человек никем не станет вопрос зачем тогда э, бороться с тем чтобы к тебе пустышка подписался в первую линию то есть э, мой курс э, рассчитан для тебя для того чтобы ты научился из других компаний вытаскивать Людей, которые будут в твоей компании реализовываться, благодаря твоим знаниям. Этот курс будет длиться в течение восьми занятий, на которых мы разберем этику поведения, вопросы, которые нужно задавать, умение просчитывать маркетинг, умение мотивировать человека, умение оценить человека готовность, умение оценить человека на способность с вами развиваться, готовность слышать. Умение вдохновить человека. И одно из самых, пожалуй, важных умений это умение сказать нет и отказать человеку для того, чтобы не тащить чемодан без ручки. Потому что, вполне возможно, ты подпишешь человека, но с него будет меньше пользы. В течение этих восьми занятий я тебе покажу, как стать из человека, который просто подписывает знакомых и людей, которые с маркетингом не знакомы, как научиться общаться с людьми которые уже сетевики, которые уже этот бизнес любят, которым не нужно доказывать, что сетевый маркетинг – это хорошо. В этом курсе мы разберем о том, как научиться выстраивать с ними взаимоотношения, которые ведут к тебе в команду. До встречи на курсе!